Заказали мы доильный аппарат <с> Буренка-1 с Украины для коров. Вот. Юра распаковал, сначала мы не могли долго масленки найти, ну ладно. Штекер у нас оказался бракованный. Смотрите, какой штекер. <с> <с> <с> То есть люди вообще даже не проверили и послали в вот, интернет-магазин. Я, послал. я хочу эту крень прикрутить. Я не могу прикрутить, потому что болт маленький. Вообще, маленький. ну как, как можно вот такое... Там болт маленький. Здесь, смотрите, резьба не заходит, смотрите. Ну, точнее, она чуть-чуть зашла, а дальше не, может, не можем закрутить. Она не, не да, идет. Вот, просто... Когда... вот здесь вот неудобно, смотрите, с этой стороны идет шланг, на эту сторону. То есть это очень неудобно. Но еще минус. То есть он падает, этот аппарат чуть-чуть вот так вот, вот. Раз. И он падает. И летит с да, такой и скорости. у нас сразу, смотрите, он уже у нас упал. И вот разбилось сразу. Все. То есть если доить коров... И корова чуть-чуть там где-то дернется. То есть мне необходимо сейчас сделать какую-нибудь подставку, чтобы он, если будет, если захочет падать, чтобы он не падал. Да, Юре придется придумывать, конструировать самому. Просто какую-то такую лыжню сделать, чтобы он, если будет падать, он просто как не валяется. Не, но масло будет переливаться, он не должен падать, молоко будет переливаться, не, не, не, он не должен падать вообще это шо. Ну, так аккуратно тоже невозможно работать чтобы он вообще не падал он, это же я не знаю вот эта, эта, эта фишка которую они, она тоже ненадежная это все ненадежно она болтается как это так что она болтается а вот здесь кстати масленка крепится Смотрите, в самой масленке два отверстия видно а у крепежа одно отверстие не закрутил? Нет, не закрутил, он маленький Болты больше надо брать А схема тоже, схема очень неудобная Вот здесь вот на картинке Более наглядно видно, чем по схеме Сейчас вам схему покажу подождите. Вот, смотрите, какая схема Тут что-то можно вообще Во-первых, четкости нет на этой схеме а Во-вторых в общем, Без слов Тут же в чем фишка, что вес тяжести у него вот здесь. То есть чуть-чуть вот он наклоняется, и он сразу падает вперед. И вот это вот окошечко хлюпенькая из пластика, она моментально сразу разбивается. Весь вес идет на него, как при падении. Инженеры, вам на заметку.